Здравствуйте, друзья! С вами сегодня снова Геннадий Полохин. Сегодня у нас очень мега важная тема. Я выполняю свое обещание, которое давал на предыдущем уроке, о том, что напишу, как составлять легко и просто цепляющие, продающие заголовки. Вот сегодня я выполняю свое обещание. Надеюсь, что вы внимательно посмотрите это видео, и оно будет вам максимально полезно. Очень многих пользователей сети интересует такой вопрос. В чем же залог эффективности публикации? Большинство ответит на этот вопрос таким образом, в качественном контенте. И это верно. Но есть кое-что не менее значимое, а порой даже более важное, чем публикация. Это заголовок. Сегодня вы познакомитесь с принципами создания заголовков, словами, повышающими вовлеченность, с готовыми примерами беспроигрышных заголовок. Заголовок статьи – это первое, на что наш читатель обращает внимание. Внимание. Он передает тему, а зачастую и саму суть послания автора. Эффективным можно считать заголовок, который основывается на психологических аспектах личности читателя, на его прошлом опыте, желаниях и подсознании. Я, ребята, вам всегда говорил, что ваш заголовок должен писаться в соответствии с вашей целевой аудиторией вот такой пример казалось бы слово безопасный ничем не примечательно, но для аудитории оно действует как сигнал привлекая внимание и успокаивая но в заголовках находят применение слова приносящие не только положительного окраса гораздо более действенным могут оказаться негативные слова такие например как заговор там. у читателя это вызовет настороженность но любопытство возьмет вверх и он не может не перелиснуть страницу какие требования к заголовку? первое он не должен быть очень длинным не более шести слов почему исследования показали что человеческий глаз способен мгновенно охватывать не более шести слов старайтесь вмещать вашу мысль в эти шесть слов вот например примеры таких эффективных заголовков ваших публикаций 1 как выбрать идеальное время публикации 9 типов блогов с наивысшим трафиком. 20 способов вернуть вдохновение как привлечь аудитория фото Сорок 43 идеи заголовков на каждый день как подключать по три человека ежедневно в первую линию вот эти заголовки ваших публикаций они будут вызывать интерес вашей целевой аудитории к вашему тексту примеры вот неэффективных заголовков публикаций как открыть для себя новые способы написания текстов как тестирование производительности улучшит ваш блог. 5 научных теорий, которые улучшат ваш образовательный контент. Советы по работе с дизайнерами. Как уложиться в сроки, когда вы устали и не успеваете. Следуя моим советам, ребят, вы сможете получить на 438% больше трафика. Потому что если вы будете писать эффективные, цепляющие, продающие заголовки, к вам люди потянутся. У них появится интерес к вашим текстам. Они посмотрят ваш текст, посмотрят вашу картину, примут какое-то решение. Второе. Заголовок должен бить обязательно в боль или желание вашего читателя. Если он не бьет в боль и желание вашего читателя, вы не достигнете цели. Если в заголовке будут размещены какие-то цифры, то ваш заголовок будет наиболее эффективен. Поэтому у меня к вам совет. Включайте обязательно заголовки заголовке цифры, а также включайте ключевые слова в заголовок. Включите в заголовок название бренда. Итак, чтобы написать цепляющий продающий заголовок, достаточно сделать всего-навсего три шага. Можно порекомендовать такие шаги шаг первый, исследуйте аудиторию; шаг второй, выявите предпочтение и шаг третий, используйте это в заголовке то есть для того чтобы написать на хороший продающий зацепляющий заголовок вам надо пройти вот эти три шага каждое слово вашего заголовка должно вызывать определенные эмоции у читателя именно тогда будет достигнута основная цель это привлечение внимания и вовлечения аудитория должна сопереживать негодовать ожидать или предугадывать используйте эффективные слова их словосочетание. и тогда вы поймете что половина успеха статьи заложена в самом ее названии и действительно статистика показывает что 80 процентов Успешное прочтение вашего текста лежит именно в заголовке. Если он зацепил внимание человека, вызвал у него какие-то эмоции, этот человек обязательно продолжит чтение и дочитает ваш текст до конца. Но только при том условии, что вы будете писать свой текст привлекательно. Спасибо вам за внимание. Заходите ко мне на на канал оставляйте комментарии и ставьте пальчик вверх я за лучший комментарий который будет оставлен под этим видео обязательно вышлю подарок стоимостью 50 рублей